Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прия. С целью разбавить многочасовой поиск ключиков на своем замечательном метод-милишнике ДК решил записать небольшой монолог. Конкретно по обновлению 9.2 и конкретно хочу сегодня поговорить о легендарном предмете. Скорее всего это будет пояс, который мы будем крафтить в виде легендарного предмета. В общем... Протянет обновление 9.2, мы поделаем, возможно, какие-то квестики, мы поделаем, возможно, какие-то интересные цепочки, и нам уже будет доступно, само собой, ношение двух легендарок. Я говорил об этом в прошлом видео, но немножечко скажу и тут. То, что одна легендарка будет та, которую мы захотим, любая наша классовая, а вторая легендарка будет кавинанская. Разработчики, компания Blizzard, с целью того, чтобы игроки не делали себе легендарки на... Разные слоты, чтобы сумки не забивались. Просто-напросто взяли и придумали изменяемую легендарную мощь в зависимости от ковинанта. Это довольно-таки интересно. И по предварительным данным, эта легендарная мощь, которая будет меняться в зависимости от ковинанта, будет крафтиться в пояс. Ну, это довольно-таки неплохо, потому что, как мы знаем, в обновлении 9.2 будут еще и тир-бонусы. Пояс, он... Никак не влияет на новые тир-бонусы. Пояс с сетовым был, по-моему, в классике, быть может, там в БК, да, то есть в давних дополнениях. Если мы вспомним какой-нибудь Легион, то там пояса никак не относились к тировым бонусам, поэтому, окей, если это будет пояс в виде легендарки с изменяемым свойством в зависимости от ковенанта, то пусть оно так и будет. Довольно-таки хорошее реально нововведение, реально хорошее нововведение, потому что... Мы будем хранить только один предмет в сумке. Нам не нужно будет крафтить разные слоты на разные ковенанты. И можно будет, конечно же, голдишки сэкономить, потому что заготовки, как мы знаем, ну, довольно-таки дорогие. В целом, монолог окончен. Продолжу дальше искать замечательные ключики, которые, быть может, меня апнут. И, быть может, я апну свой рейтинг. Ну да ладно.